Привет, я Даша. Сегодня будет насыщенное видео, но об этом позже. А пока я делаю обычное снятие. Форвард, максимальные обороты. Я стараюсь не убирать материал со свободного края, так как указательница средним клюнули. Тратить больше времени и материалов не сильно привлекательно. Что ж... Пожалуй, именно с этого момента начну историю. У меня сломался фрезер во время снятия, и я заказала новый. И пока он ехал, я срезала всю длину, ибо не было другого варианта. И сделала классический маникюр. Свое оправдание скажу, что даже не смотрела по нему видео уроки. И просто не рискнула это заснять. И вы увидите только результат. Итак. У нас незапланированное наращивание. Я решила не повторять форму современной миндаль. И сделать свой любимый стилет. Для нам 10-11. Спойлер, я не пожалела. На этом этапе я еще точно не знала, что будет в конце. Даже цветовую гамму, и тем более у меня не было референса. Изначально я садилась делать маникюр к 14 февраля, начинала 13 -го. Но из-за аппарата не вышло и работу пришлось продолжить уже 15-го, поэтому мне не вышло выбрать даже тематику. Когда я уже начала опиливать форму, я вспомнила гораздо более запоминающее февральское событие. Хоть это далеко не праздник и тем более не счастливая дата, она будет с вами далеко не один день, неделю, месяц и даже не десяток лет. Да, вы правильно поняли. Я у 24 февраля. Почти год ужаса, страха, ненависти. Тут можно привести еще много существительных слов. Но в такое тяжелое время я предлагаю пытаться мыслить позитивно. Ведь ненавистью мы никому не поможем, а только навредим себе и, возможно, близким. Тем временем меня взяла гель, чтобы развалиться цвет полигеля и сделать плавный переход к утикулы. Сейчас мой кисть в базе. Это правда рабочий метод. Мне помогало даже, когда я случайно положила кисть на против лампы. Я только в самом начале развития соцсетей, и мне важна любая поддержка. Если тебе понравилось это видео и заинтересовал контент, пожалуйста, поставь лайк, подпишись. И, или подпишись на мой инстаграм или тикток. Их можно найти по нику этого канала или по ссылкам в описании, закрепленном комменте или во вкладке о канале. Итак, сам дизайн. Рисую синие желтые линии на мизинце и указательном по направлению безымянного и среднего. Просушиваю каждую отдельно. Кстати, для этого лучше брать кисти потоньше, но у меня была только такая. Чтобы отвлечься от бесконечного потока плохих новостей, я предлагаю создать небольшую интерактивную игру. Для того, чтобы в ней поучаствовать, нужно написать в комментариях две хорошие вещи, что с вами произошло за этот год, и одну плохую, на абсолютно любую тему. А я и, возможно, другие участники этой игры вас поддержат и или начнут переписку по интересам. Я первая. Спускайся в комменты, если тебе интересно. У меня за видео идет, а текста не хватает, поэтому вот вам совет. Если хотите прям острый стилет, ну как у меня, убедитесь, что кончик достаточно укреплен или сделан из прочного материала, в котором вы уверены на 100%. Ну, если, конечно, не хотите обломанные кончики, еще до того, как встанете из-за стола. Конечно, это кажется очевидным. Но ведь многие забывают такие мелочи. А стоит целого настроения. Хочу немного вернуться в начало видео, где я говорила о фрезере. Новый мне очень понравился, и если это видео наберет 20 лайков, в одном из следующих видео я расскажу о модели, качестве, характеристике и, конечно, цене. Не забывайте кидать на ССУ. И слава Украине! Буду рисовать сердечко на два ногтя. А поскольку я у мамы художник, поставлю точки, чтобы было легче. Когда сделаю все точки, просушу их. Ах да, это не гарант идеального сердца. Позже я покажу, что с этим делать. Вот теперь точно рисую сердечко. Стараюсь сделать аккуратно, но хоть у меня это и не сильно хорошо получается, у меня есть пальцы и лайфхак. Линии я хотела сделать более тонкими, но как вышло. Выкарисую рисую половину сердечка попью кофе. Если вы не против, конечно. Если идите, приятного аппетита. Половина сердечка с трудом нарисована. Переходим ко второй. Уже видно, как точки складываются в идеал, да? Насчет моего совета для стилета. На момент озвучки, а это спустя три дня, кончики все еще на месте. Но пару раз поцарапалась. Так что будьте аккуратны. Я надеюсь, хоть кто-то досмотрел до этого момента. Если да, то ты лучший чел, Хотя скорее лучшая девушка. Хорошая выдержка. Спасибо, что остаешься. То, как я делала дизайн на большом ногте, к сожалению, не записалось. Вкратце, фона акварели и зашифрованная надпись для москалей. В конце будет видный результат. Тут я уже делаю последние штрихи в сердце. Еще буквально чуть-чуть, и я буду его сушить. Делать второй слой. Стой, стой, стой! Не выключай это видео, это тоже не записалось. Через несколько секунд будет тот самый лайфхак. Для начала убираю липкость и беру такую фрезу. Обычная бесполезная фрезочка, которая идет ко всем фрезерам. И я на скорости 10 тысяч оборотов аккуратно подбираю ненужные. Также можно использовать как пилочку, главное аккуратно. Маленьких углублений можно не бояться, если то обматываю, перед ним нанеси базу, она скроет. Если прянец, можно и без этого. Убираю липкость, делаю большой ноготь, дорабатываю, надеюсь ты это увидишь, спасибо и результат. I sell every single day I'll be making moves Till I'm buried in my grave